Привет, аудитория! Ну, в это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи. И в этом видео хочу рассмотреть бой основного карда, главный бой основного карда в тяжелом весе между Жоржини Розенстрайком и, естественно, россиянином Александром Волковым. Ну... Жорж Розенстрайк, это 34-летний боец из Суринама, провел он в профессионалах 15 боев, из которых 12 одержал победы. Ну, это довольно-таки маленький результат для UFC, именно по опыту. Проведение боев. Ну, смешанное единоборство, конечно, пришел он из кикбоксинга, где показывал довольно-таки неплохие результаты. Есть у этого товарища хорошая ударная техника, в принципе, но удар тоже есть. Ну, не обделен Джордж и Кардзо, который для его стиля введения боя неплохой вполне достаточный для проведения 5-раундового боя. Шел он одно время непобежденным бойцом, неплохо так он вырубал малоизвестных соперников или тех, кто находился на спаде карьеры на этапе боя. Правда, тот же Дос санты с доставили ему серьезные проблемы по ходу боя, хоть и проиграли в принципе. Но как только встретился Жорс в с молодым, голодным до побед, полным амбиций и перезагрузившим свою карьеру Фрэнсисом Ганну, он проиграл. Нагану просто снес Розенстрайку голову в первом раунде, не успев почувствовать оппонента. Следующее поражение было от, того же, ну, от такого же голодного до побед проспекта UFC высококлассного ударника Сирила Гана, который, идя к титленному бою, особо не замечал своих оппонентов в принципе так, в принципе, так же, как и э, Жоржини Розенстрайка. Но и, в принципе, крайнее поражение было от Кертиса Блейдса. Достаточно хорошего борца, уровень которого Жорж, естественно, не потянул. Проще сказать, ворвавшись в топы тяжелого дивизиона, Брозенстрайк чередует победы с поражениями. Ну и пока шансы на чемпионство, конечно, очень туманы, Но всякое, в принципе, бывает. Его оппоненту Александру Волкову 33 года. Это боец из России. В профессионалах он провел... 44 боя, в 34 из которых одержал победы. Но 44 боя, конечно, для его возраста это довольно-таки много. Но Достаточно опытный боец. Пришел он смешанное единоборство из карате. Это довольно-таки техничный, думающий, дисциплинированный и стабильный боец, который придерживается, в принципе, своего геймплана в каждом поединке на протяжении всего боя. Обладает Александр хорошей ударной техникой, отличным кардио, неплохой защитой, ну, отличным кардио. Ну, конечно, после того, как он набрал вес в нескольких ранних боях, это, наверное, после боя, с, ну, начиная с боя с Оверимом, если я не ошибаюсь, он, конечно, чуть по кардио просел, но, тем не менее... Сносное, можно сказать, кардио. Вот. Ну, неплохой защиты от тэкдаунов тоже у него есть. UFC пришел, будучи уже достаточно я, именитым бойцом. Он уже был известным и имел чемпионские титулы в других достаточно известных промоушенах, таких как Беллатера и М1 Challenge. Но осталось только заевать, конечно, пояс UFC, где ну, как раз-таки все не так хорошо складывается, как хотелось бы и ему, и нам. Конкретно в UFC провел он 12 боев, из которых одержал 8 победу. И в четырех проиграл. Но ну, а если разбирать его проигрыши, то по факту первые два поражения были очень досадными. В противостоянии с Дереком Льюисом Саня демонстрировал практически весь бой, конкретную доминацию над соперником. Перебивал Льюиса в стойке. Она на последних минутах пропустил удар и улетел в нокдаун, где Льюис его, в принципе, и добил. Ну а в бою против борца Керца Блейца я вообще видел нищую. Стойки волков доминировал, в принципе, а Блейдс избегал этого переводами в парк, где во второй половине боя, скажем, прямо смотрелся просто ужасно. Да и вообще Керсис во второй половине боя просто по возможности висел на волкове. Если не висел ну, возле сетки, то ну, переводил его. Но ну, там тоже очень плохо смотрелся, потому что по функционалу конкретно он просел во время этого боя. Ну, э, у Волкова поединок с Сирионганом по последующей ну, последовал следующее поражение против Сирила Гана. Ну, поединок был, в принципе, достаточно тяжелым, где Волков ну, проиграл уже заслуженно. Не смог он перебить и переработать, в принципе, в своей манере на дальней дистанции Гана. Ну и в крайнем противостоянии против Тома Аспинала Волков не смог содержать напор англичанина в первом раунде, где, в принципе, ну, ему... То и надо было, наверное, первых два продержаться, потому что потом Аспинал, я думаю, бы просел по каждому, и Волков уже мог-мог-мог его выиграть. Ну, чего не случилось, того не случилось. Вот, Но он проиграл в первом раунде болевым на руку. Аспинал ну, смотрелся, конечно, получше в этом раунде и по таймингам, и в скорости, ну, естественно, в грэпплинге. Ну, что еще сказать? В этом противостоянии... Против Журжини Розенстрайка, что будет у нас в воскресенье, по данным антропометрии, конечно, Волгов выигрывает. Он выше на 13 сантиметров своего оппонента, размах рук у него больше, ну, не намного незначительно, там, на 5 сантиметров, но оно, в принципе, больше, на 20 сантиметров. Розенстрайк же будет помощнее, вероятнее всего, потяжелее Саши. Ну, так как оба бойца предпочитают вести бой в стойке, я думаю, в этом бою исключений не будет. Разве что Саша захочет все-таки немного разнообразить бой, попытавшись оформить пару тейк -даунов. Ну, получится ли у него, это уже другой вопрос. Ну, Волков, как и всегда, в своих боях, вероятно всего, будет стараться работать на дальней дистанции. Розенстрайк же, наоборот, будет искать возможность эту дистанцию сокращать где вполне способен хорошо попасть. Вариант работать с Волком на дальней дистанции, мне кажется, не очень удачным выбором для Жоржа. И он, я думаю, это тоже понимает. Саша будет, вероятнее всего, работать первым номером, за Розенстрайк же вторым, скорее всего. Ну, Жорж будет искать на протяжении боя возможность провести один или серию мощных панчей и не будет тратить силы на неудобные для него а, возьмутые. Постоянные... Пере... Ну, ладно, не, не, суть. не будет он тратить силы на лишнюю возьму. Это факт, как и в предыдущих его боях. Но, скорее всего, это будет гранс грансмейстерский поединок, который закончится решением судей, вероятно, всего, в пользу Волков, Волкова. И коэффициент на это 3.5. Довольно-таки неплохой коэффициент. Ну, есть, конечно, все-таки шанс, скажем так, у Жоржа хорошо попасть и отправить Волкова в нокаут. И коэффициент это 2.8. Ну, мне Почему-то это кажется маловероятным. Скорее всего, Саша извлек урок из боя с Аспиналом. и если вдруг Розенстрайк будет пытаться форсировать события в первом раунде, то это не застанет Александр врасплох, и он будет готов к такому развитию событий. Ну, все-таки Волков будет работать аккуратно, примерно как это было в бою с Грегом Харди, и всеми возможными способами вероятность пропустить панч будет сводить. К минимуму. ну это мое видение боя конечно же вы же подписывайтесь на телеграм канал ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео там я влаживаю обычно в субботу варианты ставок на другие бои турнира которые мне интересны и по ним я не делал видео обзор а так подписывайтесь на YouTube канал, естественно, постараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, дизлайки. Все, давайте пока, до следующего видео.